Всем коничиуа, с вами Эни Лэнд. составил топ 10 лучших техник Наруто, если что не по силе, а по крутости так сказать. Можете составить свой топ в комментариях, оценю и отвечу на каждый коммент. Ну что ж, начнем. Десятое место. Биджу Росенган. Специальная форма Росенгана, которую разрабатывал Наруто. Из-за высокой плотности чакры Биджу, он намного тяжелее, чем обычный Росенган, а также намного разрушительный. Отлично! Росенган! Что? Это же... Изменение формы чакры, затем вращение и сжатие... Девятое место. Техника теневого сюрикена. Простейшая техника, при которой пользователь бросает два сюрикена, причем один видит в тени другого. Наруто и Сески улучшили данную технику. Но этого мало. Да. Второй сюрикен, спрятанный затем первым. Сюцу сюрикена-призрака. Я же говорил, сюр... Восьмое место, Жаби удар. Помните бой с Пейном. Так вот, это Тайдюс при пресендюсе моде. Это аура увеличивает площадь поражения и урон физических атак. Жестко тогда он делал Пейна, да? Седьмое место, двухтысячная комбинация Наруто. Наруто создает дофига клонов, отправляет противника в воздух и бьет его от души, проговаривая свое имя. Шестое место Футон Разсэнсюрикен Наруто создает два клона. Один помогает удерживать чакру, а второй добавляет элемент ветра. А сам Наруто кидает его противника. Скорость Разсэнсюрикена высокая, от нее почти невозможно увернуться. Подавись! Пятое место. Энтон Рассенсюрикен. Техника при которой совмещается техника Наруто Рассенсюрикен и с техникой управления Аматерасу Саски. При столкновении с техникой тот, кто окутывается черным пламенем и сгорает. Четвертое место, обычный Росенган, техника ранга А, а шарообразно сгусток чакры, вращающийся с большой скоростью и невероятной разрушающей силой. Ух, как это было сложно сказать. Когда Наруто использовал Росенган при битве с Кабута, прям круто было, там мурашек по коже. お陰になるまで絶対死なねえからい。 Третье место. Техника соблазнения. Наруто использует эту технику, чтобы отвлечь или нейтрализовать озабоченных мужчин. Этой техникой отвлекли даже Кагую, только превращение было в сексуальных мужчин. Над этой техникой Наруто он работал больше, чем над Рассенганом. Второе место, Кагибушин-но-джутсу. No Без теневых клонов Наруто это не Наруто. Наруто использовал теневые клоны почти во всех битвах и не только в битвах. Теневого клона почти невозможно отличить от оригинала, поскольку можно распределять чагру каждому клону. Могут быть обманут те, у кого даже Шаринган, Ренинган и Бикуган. Поистине великая техника. Теневые двойники! Первое место. Боль тысячелетия. Придуманная техника Какаши. Наруто впервые почувствовал эту боль. А Наруто использовал эту технику на Гаре. Если найду момент, то обязательно всю доставлю. Для использования этой техникой нужно всего лишь чакра и крепкие пальцы. И на этом топ техник Наруто заканчивается. Надеюсь вам понравился мой топчик. Также напишите свой топ техник Наруто. А с вами был Ани Ленчик. Всем сайонара.